И всем привет, дорогие друзья, и подписчикам на канал Кристаллик Макаров. И сегодня вместе с вами будем играть в петербургую коробку на сервере Кристаллик. Со мной сегодня Райт и Лука, и какой-то рандомный чел, ну, неважно. Так. Это будет что-то урабатываться на скаблоке. Телек, где? Так, делаем по нашей старой тактике. Позвать вместо этого чела. Короче, смотри... Райт, right, right, объясняю, стоит, объясняю тебе идею. На алмазную кирку. Нет, смотри, как мы делаем. Мы копаем сразу, купим себе желез, по железным киркам и копаем сразу одному человеку, мне, на э, кирку 3 на 3 Потом я покупаю остальным, и так мы заняли второе место. Вчера. Угу. А, вчера. зайти в продавца нормально. Ну или не вчера. Когда О, я за... там умеру. Я умрала, правда, там. Да. Позавчера. Давайте накопим на хорошую кирку кому одному, Он накопает остальным. Эм, ты глухой? Ты глухой или ты, ты тупой? Я такой же. Я только что вот слово-слово тебе это сказал. Вот слово-слово тебе сказал. Ты вот берешь и повторяешь мои слова. Мы копаем мне кирку 3 на, 3 на 3. сразу, То есть сразу накапливаем. А я уже всем быстренько... У меня железная. Так, у меня уже так. тоже железная. Я... Хорошо, я... Давай тебе кирку тренок, И, потом... да, потом я остальным. В принципе, это все быстро. Копите еще изумруды, чтобы сразу... Здесь нельзя... нельзя. У меня 8 Здесь, Здесь надо торопить. Лука, Следующая Не Лука, а Райт. Держи, Райт, я тебе даю. Держи камень, чтобы иди купить себе кирку обычную. Ну, железную. Райт. Смотри, копай не туннелями. Бери и копай вот так вот, раз в кружности, чтобы не было туннелей. Потому что, когда мы копаемся с туннелями, в итоге к нам приходят, и мы их не замечаем. А если мы приходим не туннелями, а вот так вот просто, то к нам реже приходит. тогда от этого, все... от этого... давайте. Так. Тогда давайте раскопаем все пространство ровно чтобы не было таких так инжекеров. у меня уже так нам нужно 5 золота это же вроде да там нужно 5 золота mm -hmm. и 64 измрудов у меня уже 28 измрудов и 1 золото и псево -псево. это не так ты типа в туннеле просто не копайся и все хорошо туннели у меня уже 22 у меня уже 30 измрудов сейчас аккуратно. уже полстакая мне осталось еще и одно золото. Мне еще надо четыре стакана. это делает? Ну вот, кто сделал тут ты? держи. Второе золото. Сейчас еще пута. Вот Сейчас Итак, будет уже третье а золото. 3 на 3 нужно. Кинь мне, кинь камень, Ральд, кинь камень, который у тебя есть. А, я накопал. Да вот давай один, мне. Вот. Я накопал вот это, вот это. Вот это... Боже, какой придурок с нами игра. Нам... Идиот, не тебе, идиот не тебе. Надо будет снимать только тогда, когда она строят, а то сейчас, Здорово. типа, из моих друзей никто не в сети, только. Тебе этот. нельзя придурок. Ну, У кого это а Лука, так, знаю. Лука, Лука, Лука, Лука. Смотрите, у меня уже 38. Нет, мне Сколько? нужен камень, я уже накопала, то есть... На, держи уже... изумруд. Всё, так. Ой, не изумруд, а золото. Так, давайте... <кх> мне осталось изумруды, да, мне осталось изумруды. Сколько тебе осталось изумрудов? У меня уже, сейчас. Так, на, держи, на держи, держи. У меня держи, 47, держи. 47. Держи, вот. Люди, еще 5, еще 5, 5 еще изумрудов. Я достала. Уже 4. Давайте, давайте, да, давайте. Я не Все, я делаете, покупаю. покупаю. Я покупаю. Все, все, я купил. Теперь покупаем уже пишу. Я хочу всем. заделать все дырки, чтобы у нас их не было. Теперь собирай на вещи. Нам так. Вот так вот. М почему собирай я... нам на кирки. Да, все, собирай вам на кирке. Вы тоже собираете и потом изумруды мне дадите. и Камень далеко накопать мне? Учитывая то, что у меня уже три стака. Ты Даже больше, уже Да, собирайте. Сейчас я чат отклю... ну, Сделаю чат. Прин... у нас этот варит. Что такого страшного сделал человек? Я... Так, Лука, сколько у тебя, сколько у тебя изумрудов, Лука? 19. Все. Да, oh, так, так, так, так, так, так, И, так, так, так, Лука, я не знаю, какой, я не знаю, так, что держи. Сейчас купаю райду ага но у меня есть на держи райт right. вот это райт right. -а -а. вот это и вот это лука так Подожди держи держи ну, если ну, что Олег. так камни. Um... так хорошо о, о кстати сейчас я ее у меня чуть чуть не на заплатить я дал на броню выделил о вам. смотри какой выделил я красавчик выделил средства на броню выделил. вот я красавчик я не, хочу знаю, себе види... броню взять. не знаю, видите ли вы это. Да, да видим меня... кактусовая броня. А где я... ты такую взял? Я не вижу. Она, Она... это скин. Надо алмазку да -да. купить. Лука, Лука. Лука. Ой, Райт. Right. Mm -hmm. Я Райт вызвал. Райт, я тебе скину кирку две внутри. Я пошел копаться. Так, иди. Только не нет, ходи далеко. Мы должны быть далеко от базы. Я стану скоро настоящим кактусом. Ну, смотрите, никто еще пока, видимо, никто никуда не выходит, потому что нигде не, ну, типа, не туда. Ничего никто не прокачался. Мне страшно. Ну, знаешь, лично мне тоже страшно, я сделала звуки, звуки громче. А я звуки а Я сейчас, сейчас сделала звуки громко, но, блин, у меня страшно то, что вас перестанет быть слышно. Так что, ребята, если их перестанет слышно, то извините. Если я буду с ними разговаривать, то, знаете, да, них сломался конечно. звук. Но я не знаю, как будет ли это. Так, я, ну, я вижу золотой блок. Как Все, я, себе себе себе покуп... Покуп... я иду себе покупать уже броню. У меня уже есть алмазный меч. Я Все? весь броня практически. Я себе сейчас. Все, я весь броню. Я весь броню. А -а -а. Так, так, так, так. Так, мне осталось так, накопить. Мы вырыли большую шахту, так что... Просто так отходите, вот да. чтобы здесь не было туннелей, потому что туннели это очень большая ошибка, я понял, потому что мы когда так делаем, это... К нам потом могут... К нам могут потом прийти. Так, что вы замолчали? Не знаю, я коплю наружу просто. Я нашел 10 монет. Ну что, ты не мог здесь монет найти? Здесь только 100 минимум. А 10. Так, я себе сейчас пойду куплю вообще флоу. Золотой блок. Золотой блок это монеты. Вроде что-то можно за него купить, но Куп. я не знаю. Короче, делайте вот такую Куп. траншею. Вопрос. У нас Г... будет большая, самая большая траншея. Что это такое? Э -э не знаю. типа чтобы человек упал вряд такой комнат найдется еще надо чуть-чуть попробую так, Мне... так смотри нужно... о опять дело тонче короче а я у да, нас я тут я, я уже давно у опять дело тонче плюс 300 лет я себя да. только себя то я в то давно был вообще был маски но Люди, они ну, скоро могут ошибаюсь. купить компас. Вы должны быть всегда наготове, Будьте всегда наготове то, что какой-то кретин может к вам подойти. И... Случай... Люди, нужно накоп... скоро будет покупать стол с зачарованием. Я накопил на Мегамикс. Я, на мега Такой... я себе тоже сейчас скуп. накоплю на него, на него но, тоже но, накоплю но сейчас уже на, на него. Много. Кого много? Людей. Еще Людей, чтобы они ни нет, одну команду что? не вынесли. А уже сколько прошло от начала игры, то еще не документы. Я поплюнул разочарование. Но люди запомните тот факт. Запомните тот факт, что это затишь я перед бурей. Погодите, я хотел его помочь. Боже, придурашный. А что он сделал? Я ему, а бы, я, он... С... я ему скинул весь камень, который у меня только был. Я бы а. ему скинул, но не любит. Я ему скинул и, мне... и скинул мазный меч. И я не собираюсь он, он ничего он тоже, он тоже в тиме, поэтому ему тоже надо помочь. Все, я купил себе клёвый меч, клёвый меч. Я сейчас очень много коплю. Люди, нам нужен э, стол зачарования. Вот, я Потому на него коплю. Прям из очень много. Я... У меня У уже стало. А, а, я вы? сейчас нашу кровать Вы да кто, кто уже? Нападайте, это... нападайте, ёлки палки Лука, давай, давай, давай. Бейте критами, бейте критами, Рай, бейте критами. Все, так, Лука, райд, Рай, Рай, будь на базе, будь на базе, будь на базе, да, будь на стараюсь, базе. Что О, что они есть? идут, значит у них мало хп. Да, сейчас я хочу добить. Я, значит, они прорыли шахту. Получи. Вы запомните, что... Все. Молодец. Вон он, там еще один бежит. Давай, давай за ними. Где он? Вот он. Где? Со мной рядом. У него броня слабее? Бей его прыжками, все. Мы его снисти. О, Еще один! Они где-то тут знают. Вот их база, копаем! Давай, они с целым толком не тяните. Копаю! Копаю! Копаю! Копаю! Пока разберемся. Не дают мне молодец. Я скопал. Я скопал. Им кровати, они меня сейчас убьют. Не убегу убей, такс. с этим разобирался, остался один так, человек, но он тупой, убила, он, а а тратили, он, он а даже трат он даже даже не имеет. Даже, я, я, меня... Он лучше, ты лучше дерешься я его, его чтоб ты понимал. Так, нет, я Почему? не могу. О, плюс, поди... И мы потер... я потерял, куда идти там? Ну, слушай, учитывая то, что мы, мы сейчас с трудом, мы снесли. А глядь. у них еще один. будьте кто-то на базе, люди, будьте реально кто-то на базе, потому мы что этот один может где-то ходить, этот может быть где-то а ходить. Мы пока их разъяснили, они могли нас отвлекнуть, чтобы мы ушли из базы. А, кстати, да. Кстати, еще один красный остался. Он может... Так что вот на Чекулука лучше возвращайся на базу. А где база? Я думаю, знаю. Ребят, на базу все идите. Да иди по Нику. Это мы не мы... так нам туда. Надежь, Я не наверное. вижу по Нику. Нет, где мы не тут копались на другую. Райт, right, что там у вас случилось? На вас кто-то напал? Райт, Райт, Лука. Это чел? Это наш. Это наш? Люди, это не наш. Люди, вот он. А, ну типа чел изи. У него просто железо-меч. Он не Стук. Думаю. А, он считает себя, Думаю типа, прятаться. таким забивным ПВП-шаром, то что сможет сделать так. Я его убил, Аня. Так, Лука, подбери, подбери. Но... я подберу тут пока изумруды. И динамит, там подми, там динамит был еще. Да? Сейчас да, там динамит был. Найти бы, Лука. Мы с Лукой, это, мы это. с Лукой разнесли целую... О, божечки, чел. На нас идут? А, да, нет, мы мы не меня Пришли. Еще. Нет. Тиний какой-то. Это наш тупой. О, динамит. А как динамит? Его просто Райт. Right. На нас тут идут. Там какой-то челик, кажется. Ну, как душевая броня? Тут чел! Где Нашла? ты? Я, я под землей. Я внизу, вот прямо из базы, выходишь, и тут чел. Я понял, мы видим. Получи, получи, получи, получи, получи. Да, Да, молодцы. Откуда он пришел? Я не знаю, но мы сейчас пойдем на них. Только мне нужно вещи выложить. У меня есть компас. Все, это типа. Нет, кто-то должен остаться с райтом. Райт нет. Я оставлю. Райт. Так, советую. Ну, блин, я не знаю, ну с луками будет более защитнее, мне кажется хотите, Нет. я с вами пойду. Нет. Нет. Кто-то должен искать, кто на базе. Тогда кто нашу базу будет защищать? Челик. Ага. Он с нами. Вот именно то, что он будет за нами идти. Я он не хочу Он не понимает, он, учебное учебное не понимает он не понимает команду. Я буду недалеко от базы лучше. Кор у меня есть компас? У меня есть компас. А, типа, так, ладно, я... Так, я иду с тобой, Лука. Нет. М а? Нет, погодите, до меня... А, до меня сейчас дошло то, что я пойду, короче, по туннелю, чел, который к нам подошел, я пойду прямо на них. Я вижу люди, а вы не понимаете да. то, что типа они могут как и пришли, так и вернуться к нам? А я даже не знаю, где это, где, где люди. Я вообще Я лично буду ходить вообще, сейчас по туннелям, да. люди, пожалуйста, будьте кто-то на базе. О, челик или не челик? Нет, это не Челик! Это я, Дубой! Это я! А, а, ой! Я испугался, Лука, я, я тебя очень сильно бить! Я ТЕБЯ ИСПУГАЛСЯ! Я думал, это Челик! Лука, иди за мной, будем исследовать туннели, и будем исследовать эти туннели. Я думала, чей... Я думала, это какой-то челик уже. Я тоже думаю. мы Я под знаю, базой, мы под базой. Но мы не можем сказать, ну, это ну, не это к нам, лука, он не защитит. Лука. Лука. Он не защитит. Ну? Так, это наш, это Филипп. наш. А, а, это не, а, это не... Все ушли с базы, кто-то на базу, быстро, просто. Быстро на базу, потихой грусти. Райт, на базу, просто, беги со всей так, дури. Это должен... явно не мы тут, боже, мне опять показался, это чел не наш, но это наш. Мы с вами разнесли целую команду синих, мы забили, мы агрессоры, мы агрессоры. Да, мы с Олегом агрессором. Так, погоди, вот тут, да, такие, такие, такие как... Я с вами не хожу никуда, ни в какие Ну, типа, погоди. Райт, ты можешь с нами пойти, и нам разнесут всю базу. Да, и мы проиграем. Как тебе такая идея? И как тебе? А зато ты с нами походишь? Рай, ты и так не на базе. Чего тебе жалость? Ты так не на базе. До цели 25. Так, Лука, вниз. Теперь идем вниз. Я тут с челиком этим бегу. Я хочу побежать куда-нибудь исследовать, что-нибудь. А, бурят, просто. Лука, ты куда ушел? А, ты там. Вниз, ты же сказал. Челик меня испугал. Меня тоже. Страшные какие-то все. До цели... Куда идти? Наверх, наоборот Погоди. надо. Погоди, сейчас разберемся. Нет, надо прямо. Прямо? Буряты. По-моему, куда дальше? До цели вверх. Вверху я пойду строиться. До цели теперь будет. отойди надеюсь что реально а вверх, я правильно понимаю у это на... компас у меня на зачарование у меня на зачарование ну, ну, если мы будешь... не сдохнем то надеюсь то что и мне хватит или на кровать дополнительно как нам надо всем купить и где эта цель это туннель или это я прокопал? только ага, туннель. Я, Я чуть не долбанулся туда, юшка да ск Сколько До стели двадцать семь. Значит, дальше прыгай. Ой, Погоди, сейчас мы чуть-чуть вверх простроимся. Вверх. Да, да, вверх. Все правильно. До цели 10. до десять. Да Ну-ка, будь наготове, если что. Так, да, цели, да, сейчас... цели они. А он, видимо, перед цель передвигается, а -а -а. наша с вами. Смотрите. Вот, а -а -а, вот челик. Куучи полбу просто. Пол лбу. По Так, Лука, будь рядом со мной. Надеюсь, так, Райт, на базу. Зато... Райт, ты можешь, ты можешь отходить от базы, копаясь? Так. Но, если честно, лучше О, я не, не отходить. Базу, я Шестный нашел базу. Сур, нашел базу. Копаем. Просто бурят. Бурят, бурят, бурят, бурят! Ну, тут надо, ну. бей, Бурят! ХП отходи, бей, если мало бурят! ХП отходи, бей, если мало ХП, бей, если мало хп А у тебя сколько ХП? У меня, у меня нормально. Ага, попался. Ну, мало Ай, ХП идти должно уже быть. Все уничтожили. Ага. Еще один. М -м -м -м. Получи просто. Попал, один зеленый остался. Такс, короче. Лука, ну держи, держи, держи тебе компас. Бы. Ой, а, а ты ты ]ишь, не ]ишь? Я... Ну там типа нажимай, там будет показывать стрелочка. Там именно При так. нажатии Просто. ПКМ. Нажимаешь. Видишь, допустим, так, сейчас показывает стрелочка. До цели стрелочка. осталось, надо наверх, по-моему. Да. Но если меня тоже не ошибаюсь, наверх. Какому челик одного потеряли? Да, до цели осталось, надо вверх, кажется. Вот, здесь... до цели осталось. Лука, ты куда Сколько там идешь? Сколько до цели? Компас по... по... до цели остался. <свист> Наша жертва передвигается. Они, видимо, передвигались? Или я не знаю на что. Боже, <свист> я <свист> испугался. Ёбшка, Ролан. <лала. свист> вот <свист> такой <свист> же. Короче, я спросил. остановлюсь. Ой, <свист> до цели осталось 75 блоков. В смысле, было меньше. И до цели осталось... <свист> До цели 57. До цели осталось 80 блоков вверх. Куда вверх или вниз? О, рядом со мной есть цель. О, вниз, надо, кажется, копаться, если да, я, я тоже вниз копаюсь. Цель какая-то Или наверх? Че корпус то наверх, то вниз показывает, я не понимаю. Да, у меня тоже самое. Похоже, мы с вами ищем одну цель. До компаса осталось. Надо вверх. Теперь пока это выживает вниз, я скажу вам, где О, мне надо наверх. остановиться. Я вижу цель. А я не вижу цель. Я нашел цель. Надо вверх подниматься, подниматься и подниматься. Я нашел вас. А я нет. Вы, нет, не мы. Рядом с вами Ника есть? Внизу какой-то челик. Или Спускай, это наш? я нашел чела. Это наш, наверное. Он сдох. А мы я ищем их кровать. Нарушен. Так, надо вниз или наверх? Я не понимаю. То он вниз, то наверх показывает. Я получил чьи-то резы. Кто-то сдох от чего-то. Компас Почему мне... Я, не я... я пойду на... Мне надо мне компас... надо до следующей цели. Компас мне показывает вниз в сети. О, а Я такими темпами... Чем... Чего ты умер? От всего. Кто тебя убил? Никто. Это ломает? Нам, нам челик сломал кровать. Сколько нас осталось? Три. Я только заспавнился, и челик пришел. Ты рядом с базой? Да. Или нет? Но был а Он был рядом с базой. Где челик? Он был рядом с базой, я его не вижу. Где их база, подскажи, пожалуйста. Я тоже не знаю, где. Я вижу только вас. Я, я их поехали, не вижу. Не вот я буду следить за Олегом. Так, можешь э, указать нам направление? Думаешь, я знаю, где есть база? Ты полетать в спектрэйторе можешь? Или Могу. В Вам надо. Найди меня, который роется по туннелям. Вам надо, знаете, куда, чтобы открывать? С... кровать. О, боже мой, меня могут найти тут. Олегу нужно, чтобы найти их кровать. Без понятия куда. Олег, кажется, сейчас тоже сдохнет. Я не знаю, я забыл уже где. Я забыл все. Олега, кажется, сейчас могут убить. то, что Олег... Бы... Все, он упал, умер. Он упал и умер. Как и я прямо. И почему Олег не говорит? В чем нужно? Не можешь? Мне лень. А спасти команду тебе не лень. Кожа лень. Это все. Райда. Потому что Райт right, Ройт. Right, плохой мальчик. Ладно, на этом мы не закончим. Спасибо за просмотр. Всем удачи. Цели. Всем удачи. Угу. Только мы убили целых две команды. Мы убили целую команду. Две команды. Right. вот. А ты была единственная хорошая, задача, сидеть на базе. Ни за чего, если ты на меня не послушался, и мы из-за этого проиграли. Так что всем удачи, всем пока.